Всем привет-привет, черная пятница продолжается и сейчас мы выкатим из ангара машину, название которой мне... Лично очень сложно произнести Я, честно говоря, даже специально Открою полное название и попытаюсь его Прочитать Канона Джек Де Больше я этого делать не буду Буду называть ее просто ПТ-шка ПТшкой Она сейчас есть на продаже В списке тех машин, которые вывалили На продажу в честь Черной Пятницы разработчики И, в принципе, есть всего две ПТ-шки На выбор Это ТС-5, которую, честно говоря, врагу за голду Не пожелаю Я бы рекомендовал данную машинку Получать исключительно бесплатно из какого-нибудь контейнера, возможно тогда радоваться только лишь потому, что вы... Не потратились на нее. Хотя есть люди, которым она заходит. Мне лично ts 5 не нравится. Ну, как-то вот, не знаю, не подходит она мне. А вот эта машина немножко повеселее, но тоже далеко не принцесса. Скажу откровенно, я эту машину по глупости своей покупал в свое время вообще не за 6000 голды, ребята, и даже не за 12 с половиной. Я умудрился эту машину купить за 20 тысяч голды с какими-то там плюшками. Мне в наборе даже дали вот этот смайлик нафиг ненужный. И честно говоря, я до сих пор очень сильно расстроен, что столько голды на машину слил. Я не буду долго о ней рассказывать. Обзор на канале есть и в течение видоса я вот здесь вот наверху обязательно добавлю ссылочку. Я стараюсь сделать честные обзоры и показывать машины такими, какие они есть на самом деле. Не снимать огромного количества видео, не делать из них красивых нарезок и не рассказывать, что вот так будет машина играться вашими руками, если вы среднестатистический танкист или начинающий игрок и скажу вам откровенно данная пт-шка абсолютно не для новичка она настолько неживучая она настолько картонная что ребят отыгрывать ее дано не всем мне вот допустим на все сто процентов ее отыгрывать к сожалению не дано хотя потенциал у машины безусловно есть что ребят могу сказать еще еще могу сказать, что могу предложить вам самыми лучшими условиями и возможностями выигрыша розыгрыши на моем канале, которые я планирую. Если вы за честные обзоры, значит вы за честные розыгрыши. А если вы хотите поучаствовать в честном розыгрыше, в котором шансы ваши гораздо выше, чем открывать контейнеры, контейнеры в магазине Wargaming а, или участвовать в розыгрышах каких-либо других обзорщиков, обязательно переходите по ссылочке, которая сейчас появится сверху и посмотрите на условия моих розыгрышей Возможно вас это и заинтересует Ну что, начинаем потихоньку шотить по противникам Начинаем заценивать ПТ-шку Именно такой, которой ПТ должна быть ПТ-шка не продавливающее направление ПТ-шка исключительно кустарная Если вы за кустарный геймплей Который я лично не осуждаю Потому что каждому свое место в бою И не надо рассказывать, что те, которые сидят по кустам Для боя абсолютно ничего не делать Вот когда кто-то сидит на тяжелом вам танки в кустах, вот это уже смущает. Когда ЛТ вместо того, чтобы ехать и немножко подсветить, прячется в кустах и пытается ПТ-шить, это смущает. Ну а когда вы, ребята, находитесь кустах, потому что вы картонная ПТ и ваша задача именно ПТшить и накидывать с расстояния, то будьте добры этим и заниматься. И что самое интересное, что данная ПТшка она это может. И у нее это получается. И получается у нее это действительно классно. Сейчас я тупанул, слишком поздно выстрелил. Заехали в корму. К сожалению, тяжелые танки но тяжелый танк в лице одного нашего союзника ровным счетом на направлении ТТ ничего годного не сделал. Он просто уехал вместе со всеми. Честно говоря, не совсем понимаю, на что рассчитывая. И безусловно, сейчас ПТ-шка данная покажет себя во всей красе в виде трупа в игре. И труп один из первых. Это связано с тем, как я уже говорил, что картонная броня, которая просто отсутствует как понятие в данном аппарате, она действительно берет свое. Я не буду вырезать данный бой, потому что это часть жизни данной ПТ-шки. Мы просто досмотрим с вами бой до конца, но и, соответственно, закинемся в следующую каточку. Going off every chance I get I don't really take a loss Well, I'll admit That's why I make it to the top Yeah, I commit And no Итак, братцы, благодаря нашим союзникам бой закончился победой и огромное им за это спасибо. 642 единицы нанесенного урона далеко не предел для данной машинки, понятное дело. Просто не посчастливилось нормально накидать, потому что заехали в корму и тупо разобрали. Третье место с конца по нанесенному урону, ну и честно говоря, не совсем показательно. Поэтому просто перепрыгиваю назад к возможности выйти из ангара и соответственно побежали дальше в бой. Как я уже сказал, предыдущий бой я вырезать не буду. Не буду его вырезать по одной простой причине. Потому что если вы хотите понять, как машина себя показывает в бою, вам необходимо посмотреть, как она играется от А и до Я. И не надо рассказывать в комментариях по поводу того, что у меня руки растут не оттуда, откуда надо. Руки растут оттуда, откуда надо. Вопрос заключается в том, что ну, не могут все 100% боев быть результативными. Не может быть такое, что прям тебе со всеми твоими союзниками повезет. Не может быть такого, что против тебя будут играть только те соперники, с которыми ты можешь справиться. И поэтому такие фейлы тоже встречаются. А на данной машинке они встречаются довольно часто, сожалению. Потому что, к очень большому сожалению, понятие броня этой машине просто-таки чуждо. Она не знает такого слова. Нет в ее лексиконе слова броня. В ее лексиконе есть Нормальная подвижность как для ПТ. В ее лексиконе есть точное орудие. В ее лексиконе есть вполне таки себе сносная альфа. Вот ровно как нет понятия броня, нет понятия нормального УВНа вниз. И к этому тоже необходимо будет каким-то образом привыкать, но и пытаться с этим что-то делать. Сейчас попытаюсь вылезти еще раз на горку, потому что по-другому я просто не могу ни в кого прицелиться. Вот все вот эти товарищи, они для меня абсолютно не видны. Но вот этого брата сейчас отправим в ангар и сразу будем прятаться, для того, чтобы под 334 ку сейчас не попасть. Которая сразу повернула башенку, но ну и начала потихоньку пытаться меня найти в своем прицеле. Слава богу, КТ, КД в 7.7, оно действительно позволяет отыгрывать прикольно. А подвижность машинки позволяет, ну, я бы сказал, довольно-таки вовремя и довольно-таки часто прятаться, откатываясь назад. Поднимаемся чуть выше. К сожалению, проскочил браток с ноготок. Прячемся еще раз, потому что Т-34 не исключено, что дальше нас контрит. Возможно, придется нам немножечко переехать. Не знаю, ушел ли я сейчас из-за светом, по таймингу сейчас не совсем прочувствовал. Не исключаю вероятности, что я еще свечусь. Сейчас бросил, ну вот честно, исключительно психанул, очень сильно боялся, что товарищ уедет, и я в него не успею накинуть. Но, благо, как я уже говорил, КД позволяет побаловаться, и, соответственно, даже если вы сделали какой-то лишний шот, что ничем страшным для вас это не закончится. Сейчас поедем, посмотрим в прицел на семерку СМВ. Вообще, вот эта веточка довольно-таки бронированная. Но насколько бронированная она в прицеле конкретно этой машины, мы сейчас увидим. По корме, понятное дело, ничего страшного мы не увидели. Ну, а что касается лба, я так понимаю, заехать не судьба, уж простите. Будем добирать товарища, дабы получить победу. Что-то, безусловно, в этой ПТ-шке есть. Я не могу сказать, что она прям совсем никудышная. Но живучесть у нее очень слабая. И я бы остро не рекомендовал данную машинку прям всем-всем-всем. Порой на ней очень-очень грустно играть. Порой на ней ты чувствуешь себя просто каким-то там, я не знаю... Тушей для битья Или каким-то маленьким мальчиком Над которым тупо все издеваются Потому что когда тебя начинают разносить Понятное дело тебе становится это дико неприятно Но когда разносишь ты Вот это уже становится приятно И быстрая КД С довольно таки немаленькой альфой Вам в этом будут однозначно помогать Наплевательски сейчас отношусь, честно говоря, к тому товарищу, который мне в корму забрасывает, по одной простой причине, потому что хотел забрать этого брата, но, к сожалению, наверное, была моя стратегическая ошибка, оставил бы больше хпшки себе. В любом случае, это победа, однозначная победа, и мы сейчас посмотрим с вами на результаты. Что хотелось бы отметить, подвижность у машинки классная не только ракуя назад, но и довольно классно получается передвигаться на ней и входить в повороты. Мне это очень сильно нравится. На ней можно действительно неплохо менять свои позиции и менять, скажем так, кустики, за которыми вы будете прятаться. Что касается урона. Урон 1474 единицы. Один сделанный фраг. Мы набили с вами серебра с учетом према всего лишь 40 тысяч на восьмом уровне. Я не могу сказать, что это много, но и в бою мы не сделали настолько много, как надо для того, чтобы получать огромные цифры по фарму. Но третье место в команде по урону свое мы взяли, хотя с существенным отставанием от двух лидеров. Вот такая вот правда про вот эту вот ПТ-шку с очень странным названием. Ребят, я не знаю, рекомендовать ли покупать ее вообще и в целом. Возможно, если из всего списка всех автомобилей, которые сейчас выставлены на продажу, из годных, я имею в виду, автомобилей, у вас уже все есть, то вы можете порадоваться себя, потому что восьмерка за 6000 это классно это реально классно это приятно это прикольно в то же время если у вас нет допустим того же самого кейлера я бы рекомендовал обратить внимание именно на него или если допустим у вас хватает голды и вы по какой-то абсолютно необъяснимой для меня причине до сих пор не взяли себе акулу но я имею ввиду t54 2 присматривайтесь к ней а в целом ребят если из годных машин у вас в ангаре уже все есть есть, а этого красавца еще нет То 6000 голды, поверьте, это нормальный ценник для этой машины И дешевле я не думаю, что его будут продавать. По крайней мере, в ближайшее время. Он действительно стоит своих 6000 Как я уже говорил, я покупал его за 20 и по чесноку на сегодняшний день оценил бы его, ну, где-то тысяч в семь с половиной. Это тоже был бы нормальный ценник. Но ну, а тот, который на него сейчас висит, это, ну, прям-таки чуть ли не халява. Вопрос в том, нужна ли вам такая картонная халява в вашу коллекцию, ну и, соответственно, для того, чтобы ее катать. Она на данный момент у меня все. Абсолютно честный обзор от абсолютно честного ютубера. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на мой канал. Я буду вам безумно благодарен и безумно рад. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.